68, 500, Но ты это Добрый день, уважаемые друзья, приятно вновь встретиться и сегодня у нас в гостях очень необычный человек и совершенно необычная тема нашей встречи. И поэтому я не буду представлять нашего гостя. Уверен, что он лучше меня сделает это. Пожалуйста, Роман. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Седых Роман. Я бизнес-тренер, тренер НЛП, сертифицированный специалист в области риксоновского гипноза. И в последнее время я очень активно занимаюсь изучением того, как работает наше подсознание. Сегодняшняя тема, которую, собственно говоря, мы решили осветить, это эмоциональный интеллект как залог здоровья и успеха в нашей жизни. Ну, вот это то, о чем мы сегодня поговорим. Вот, Роман, само это понятие эмоциональный интеллект, оно очень необычно. Ну, интеллект, это как бы, я понимаю, это какие-то навыки, знания. А вот какое-то отношение имеет к эмоциям и вообще как бы что такое эмоция? Вот объясните. Ну давайте, да, наверное, начнем с того, что же такое эмоция. Я не буду брать там психологическое какое-то понимание, что это такое, да. А погрузимся прямо в физиологию. Ну да, да. Вот. Физиологически на самом деле вот у нас внутри органы. Ну, да. На органах есть поверхностное натяжение uh -huh. и внутреннее напряжение или расслабление и по сути каждая эмоция это набор вот этих вот сигналов от разных органов, которые либо напряжены, mm -hmm. либо расслаблены mm -hmm. и если вы обратите внимание на то что свойственно негативным эмоциям, mm -hmm. то как правило все негативные эмоции они в основном ну, связаны с каким-то напряжением да, mm конечно, -hmm. а все позитивные эмоции Чаще всего связаны с неким таким расслаблением. Ну да, радость, вот, да. Да, да, спокойствие. Да, да. И вот, собственно говоря, ну, это как бы на физиологическом уровне, это вот очень простыми словами, да, конечно, ну, да. там все гораздо сложнее, там еще и гормоны всякие, много-много разных процессов. А, так вот, к, к моменту эмоционального интеллекта, что же это такое, ну, да. а, стоит раскрыть, наверное, понятие, это, это способность человека осознавать свои эмоции и эмоции э, другого человека, собеседника своего. Mm -hmm. Это первая часть. И вторая часть – способность управлять этими эмоциями. Mm -hmm. Прежде всего своими и через управление своими эмоциями можно научиться управлять эмоциями другого человека. Роман, как я понял, осознавать свои эмоции, понимать свои эмоции, то есть как бы получается вот… Ну, случилось что-то со мной, там, скажем, ну, кто-то меня обидел. Вот я, так сказать, возбудился, и вот такая ситуация, как бы, она несет меня. И я не представляю, ну, как бы, что я делаю. А потом, когда уже это все произошло, значит, ну, там, чаще всего это, как бы, считаешь, вот неправильно поступил, надо было под Когда уже, как бы, включается именно раздумие, интеллект включается уже после того. Да. То есть, вот, получается, что... Эмоции, они как бы отдельно, интеллект отдельно Да, ну чаще всего именно так и происходит, как вы говорите ну, да. Особенно в случае да, с какими-то негативными вспышками ну, да. Наверное, у каждого человека была ситуация, когда что-то другой ему говорил ну, да. Причем, может быть, даже там суть была в том, как именно это было сказано Какая-то интонация особая, какой-то жест при этом После чего вот эта вот электричка просто, которая сносит ну, систему, ну, да, систему да? Да, да, да, и ты вроде как бы со стороны за собой наблюдаешь, это вообще я делаю сейчас. Нет, скорее всего, как бы я представляю, ничего не наблю... наблюдаешь, просто оно как бы ты делаешь что-то, ты делаешь, что да. А потом. Но, да, -то да, такое... совершенно верно. Вот эта вот реакция, она, ну получается здесь эмоции управляет Они да. управляют. Да, да, да, да. То есть да. ты эмоционально взрываешься, да. что-то делаешь, потом... И как нес... бы интеллект уже там отсутствует. Э, э, э, э. -то. То, есть, то, есть, то есть ты не думаешь, а вот это вот эмоция да. не несут. Да, да, да. И вот, собственно говоря, потом ты можешь ну, уже да. там обдумывать, да. жалеть об этом, но... Э, как бы сделал, как поступил. ну уже просто. Так вот, собственно говоря, способность... В моменте отследить, что с тобой сейчас будет что-то происходить и остановить эту реакцию, заменить ее на что-то другое, на то, что больше подходит в данной конкретной ситуации. Вот это, собственно говоря, один из ключевых моментов эмоционального интеллекта. То есть, получается, что я сначала должен именно эм, как бы видеть, что что происходит, ситуация какая происходит, то есть, как бы, а потом я должен, одновременно, затем я должен думать, что я должен сделать в этой ситуации. Ну, вы как бы сложно этот процесс, как описали, не, не просто. Ну да, вот как бы... Но на самом деле, когда идет реакция, вот такая бессознательная и взрывная, происходит те же самые процессы, только негативные. И мозг когда-то этому обучился, угу. нас этому обучать. То есть оно, какая-то вот реакция, скажем, на то, что случилось, оно когда-то э, я этому научился. Конечно, но ну не в том плане, что там вам рассказывали, что нужно так реагировать. Ну да. Просто это как реакция на стресс. Угу. То есть, произошел какой-то стресс, а у нас есть четыре mm. поведения на mm. да? Это бей, замри, mm -hmm. беги, сдайся. Mm -hmm. Вот, по сути, какая-то из этих реакций Варианты, в стрессе, да, в стрессе yeah. и проявляется. Yes. Так вот, отследить, mm -hmm. что, что ты сейчас ну, как бы проваливаешься в какой-то эмоциональной mm -hmm. реакцией, остановить это и mm -hmm. выбрать ту реакцию, которая тебе больше всего подходит в этой ситуации. Mm -hmm. Вот это одна из ключевых, скажем так, тем для эмоционального интеллекта. То есть, получается, я таким образом э, могу именно контролировать свои эмоции. И плюс еще делать э, те варианты эмоций, которые мне необходимы. Так, Совершенно верно. Как бы это ни прагматично звучало, mm. какие выгодные mm. эмоции mm. вы, mm. Да, вы да. сейчас хотели бы испытывать. Да. Но это получается тогда, как бы, ну, вся наша жизнь, в принципе, это э, э, эмоции. также вот, постоянно. Совершенно верно. Человек существо социальное и нам очень важны вот эти поддержания создания социальных связей и ну это любой контекст ну, да, это есть. семейное отношение ну, да, ну, воспитание да. детей ну, да. бизнес да, общение возраст, вообще друж... дружеское не... общение да. да все это эмоции ну да конечно и поэтому здесь э, это как бы получается я таким образом э, создаю вариант э, наиболее э, комфортной, наиболее успешной собственной жизни. Так получается. Да, это, это первый момент. Mm -hmm. И второй момент. Вы так, точно так же создаете и комфорт для mm -hmm. того с кем вы общаетесь mm -hmm. одновременно. Mm -hmm. То есть как бы, мы улучшаем, ну, я осознанно улучшаю мир вокруг себя. Точно. Ну, это великолепно. Э, но ну, это ну, реально говоря, все-таки это так я понимаю, уважаемые друзья, э, очень мощный инструмент достижения успеха в жизни. Также вот как бы так я мое такое понимание получилось. Совершенно верно, да. Я могу как бы свою историю рассказать. Ну, пожалуйста, Короче, да, пожалуйста, в далеком девятом, наверное, У -у -у. или 2000 тысячи. Да, восьмой или девятый год. Uh -huh. Я впервые познакомился с этой темой. И на тот момент я жил в Подмосковье. Uh -huh. Работал на сборочном производстве кладовщиком на складе. Uh -huh. Понятно. А, ну, по сути, там как бы перспектив особо. Ну да, кладовщик, у и есть кладовщик. Да. <свят> и вот я, собственно говоря, познакомился с этой темой. Открыл для себя массу инструментов. Uh -huh. И, ну, скажем так, четыре месяца прошло. И за четыре месяца я вырос с кладовщика до начальника планового диспетчерского отдела. Ну, четвертое это, лицо на производство. Ну, да, это серьезно у вас рывок такой был. В да, просто, на самом деле, я начал общаться по-другому с коллегами, uh -huh. с руководством, uh -huh. ко мне начали прислушиваться, мои uh -huh. идеи стали внедрять, uh -huh. и они давали результат. Uh -huh. Вот, uh -huh. собственно говоря, все на самом деле очень просто. Это просто, но в то же время, конечно, вот мы с вами обсуждаем эту тему, но я я как бы вот примеривая эту тему эмоциональный интеллект на себя, делаю вывод, что это прежде всего именно для меня личной, ну, я бы, думаю, для каждого человека, это именно создание, ну, как бы, осознанное создание успешной своей жизни, так получается, да, вот глобально, если да. взять, вот-вот, да, вот да, этот, да. этот навык такой, скажем, вот способность именно, ну, как вот называется, эмоциональный интеллект, это когда я осознанно ну как бы все эти вот различные контакты, которые всегда сопровождены с эмоциями Я, так сказать, выстраиваю и таким образом создаю и свою наиболее комфортную, успешную жизнь Ну и в то же время максимум комфорта создаю окружающим Совершенно верно, вы абсолютно правы Насколько важен эмоциональный интеллект да, ну, там, в семье или, допустим, лидеру, который создает свой бизнес. Как да -да -да. важно быть этим лидером, за которым пойдет команда. Ну да, да, конечно. Конечно же, это везде, где есть взаимодействие, эмоциональный интеллект очень важен. Понятно. Конечно, это, вот, уважаемые друзья, это, конечно, супер важная такая вещь, инструмент, скажем, который, освоив который, действительно, я понимаю вот, лично для себя, это необходимость, глобальная необходимость для себя лично и скорее всего для каждого человека, конечно, в жизни конечно. но а, здесь сразу встает вопрос то есть вот мы с вами обсуждаем эту тему эмоциональный интеллект а, все равно я так уверен, что кроме обсуждения есть еще и практические такие методики, которые действительно позволяют человеку научиться потому что нас-то этому никто не учит ну конечно, реальной, да, да. Да. ну, конечно, да, идея того, что эмоциональный интеллект это не что-то, что дается там откуда-то сверху, и там одним дается, другим не дается. Это навык. То есть, этому можно научиться. Это навык, которому может обучиться любой человек. Любой да? человек, да? Да. да, да. Великолепно. Но ну, тогда, я думаю, что нет смысла нам, в общем-то, растягивать эту теоретическую часть. Давайте мы просто сделаем еще одну трансляцию, вот посвященную именно тому, чтобы вы пришли... И практически показали упражнения, которые действительно вот дают возможность человеку научиться эмоциональному интеллекту. Да, конечно, есть как бы, техники, которыми я готов поделиться, подготавливал обязательно выступление, так, чтобы это было максимально да, полезно, да, да. чтобы это мог применить любой человек, ну, скажем так. Но единственное, как бы здесь какой нюанс? чтобы никто не думал, что это какая-то волшебная таблетка, что сейчас там что-то такое там выдаст человек и вы приняли и ваша жизнь поменялась. Ну, вы не волшебник, да? я только хочу. Но все равно я уверен, что эти методики действительно, они реально существуют. Во-первых, если вы, скажем, как бы человека ни с каких-то, скажем, там высот спустился, а просто вот работал, скажем, научился освою то есть любой человек может освоить это и в следующую трансляцию уважаемые друзья вот в последующий понедельник в 19 часов роман придет и он обязуется конкретно так сказать дать методики ну, такие простые может быть основ... да. такие ну, входя которые начинают именно процессом практического обучения да. к эмоциональному интеллекту и я уверен что это будет интересно и важно для каждого из нас конечно Конечно, обязуюсь на следующей встрече поделюсь. Да. Спасибо за внимание, уважаемые друзья. уж сейчас что-нибудь Ну, хотя бы одну методику. Ну, она, скажем так, я, методика, я... Давай, давайте пока, ну, методика, может быть, это будет не методика, да. это будет совет. А, ну, да, совет, совет, да, такая простая рекомендация, что могут делать, ну, каждый, каждый человек может mm. делать а, в течение дня. Значит, Сейчас мы живем в таком мире, в котором тайминг, тайминг, тайминг, Но тайминг, да, время, время. и там иногда даже расслабиться некогда. А у нашего организма и у мозга, в том числе, есть определенные биологические ритмы, Но которые, да. да, и в этих да. ритмах есть периоды, когда мозгу нужно уходить в особое состояние, так называемые такие состояния между сном и бодрствованием, да, чтобы было понятно, что это такое. Это вот когда вы свое внимание из внешнего мира Переключаете внутрь себя. Mm -hmm. Ну, так, знаете, там, смотрите mm -hmm. в окошко там, и задумались что-то. И время mm -hmm. в этот момент. Mm -hmm. да. вот он, он, там, она ушла. Да. Вся, вся внешняя ситуация, жизни ушла. Смотреть как... в окошко. Это, ну, скажем так, это я рассказал для того, чтобы вы понимали, что это за состояние. Mm -hmm. Отстраненности есть, такое да, это дело. Да, такой отстраненности, mm -hmm. это некое такое, знаете, медитативное такое состояние. Так вот, в такие состояния нам очень обязательно входить мозгу для того, чтобы... Ну, он, он так отдыхает у нас. Но в том ритме, в котором мы живем, ну, там победы то иногда некогда, да? Там звонки, да -да. встречи, переписки. Да -да. Особенно нам сейчас в руки появились гаджеты. Да -да. Когда да, мы... Они держат, да, держат да, напряжение. Когда мы, ну, просто мозгу не даем шансов даже отдохнуть. Так вот, первая рекомендация, обязательно находить несколько не знаю, минут, ну даже так, рекомендация 15-20 минут. Находить время для себя самого, чтобы никакие гаджеты вас не беспокоили. Чтобы вы просто погрузились в это какое-то особое состояние, и просто побыли в нем. Да ни о чем, да? Это да, не это не состояние ни о чем, просто где-то там повитать в облака. Это первая рекомендация. Ну, медитация. То есть, другими словами, это медитация. Медитируйте кто как умеет. Просто просто посидеть и подумать о чем-то своем, о чем-то вспомнить, вспомните какой-то свой отпуск, вспомните близких людей, с которыми вы ну, настолько близкие, что вызывают у вас приятные чувства. И это будет питать вас вот этими эмоциональными зарядками, микрозарядками в течение дня. И они будут вас подзаряжать и ну как бы. Держать, держать, да? Держать, да, держать этот настрой, и даже когда кто-то вас будет пытаться там своими негативными эмоциями сбивать, вы всегда будете знать, что близкие рядом, все хорошо. Ну, это такой самый простой, вот самая простая рекомендация, которую я могу дать. Бесфонь что-то положить. Да. Из детства. У вас, может быть, в прошлом году или в этом году уже отпуск был великолепный это тоже прекрасно значит будет все равно когда-то был же отпуск да, но это вот обязательно не просто вспомнить там мгновенно а именно прожить эту ситуацию то есть минут на 10 ну лучше 15-20 уйти в нее прямо вот там на пляже оказаться Почувствовать как ласковое солнце греет совершенно верно то есть варианты они разные совершенно не разные опять же вариантов как вот отличить, как, как медитировать их бесконечное множество поэтому можете выбрать любой свой там вам более подходящий вариант да, и использовать. Ну, изумительно, самое главное уважаемые друзья это ты не поможет скажем так, это а, иллюзия того, что она поможет. Вот, вот интересно, действительно, очень часто, и я вот слышу, например, ну и многие говорят, вот там, ну, после рабочего дня какой-то стрессовой ситуации, вот, там, что-то купила, там, что-то чуть-чуть, да, или же покурить, вот mm -hmm. сигаретами, полтора человека она мне как бы снимает, бодрит, вот как-то вот это, это, это действительно э, имеет значение. На самом деле? те вещества, которые в этом содержатся, они наоборот нашу нервную систему стимулируют. Они mm -hmm. ее не... но ну, mm -hmm. не, не дают ей отдыхать. отдыхать. Да, они не расслабляют нас. А почему это нас отвлекает? Потому что это некая привычка, ну, некий такой, знаете, привычка перейти в другой режим мышления. Вот именно в такой, когда у тебя все... Ну, ты хорошо. отвлекся. Хорошо. Отвлекся, да, когда тебе хорошо. И просто люди не научились, не нашли себе другого способа, как заходить в эти э, такие медитативные состояния по-другому. Поэтому ага. не заходят через это. Ага. По сути, вот перекур, это что такое? Это ты ну, работал, работал, работал, у тебя время пришло отдохнуть. А это повод пойти отдохнуть. Я знаю, у меня, у меня сотрудник был, который он сам не курил но все на перекур выходили он закурил просто потому что это было время железное когда нужно было не работать да, да, понятно. ну как бы так что это в общем то обман скажем так такие такие вот сильные да. сам... ну скажем так это глобальный обман и самый есть водку можно заменить медитацию а, можно как как вариант как как вариант это как один из бесконечного количества вариантов, чем можно заменить. Но, Скорее всего, э, же, скажем, там, тот же, алкоголь, как и сигареты, они просто требуют увеличения дозы со временем. наверное, так таки да? Ну, увеличение дозы, так или иначе, они ну, при систематичном э, употреблении, они угнетают нашу нервную систему. Но, да, домов, масса и, ну, плох, плохих вещей возникает. Скажем, масса, масса, да, масса. масса Все-таки, да. когда ты лучше мозгу дал естественным способом отдохнуть, Прогода. это... Это да. или про Ну, короче, отвлекся. Отвлекся Смотри, и, сериал. Да. Смотри какой. Да. В сериалах сейчас у нас что-то не показывают Ну, кстати, в продолжении этого, да, то есть, ну, в сериал, да? Как часто еще мы отдыхаем? То есть приходим, и телек щелк, а вот теперь представьте, вы целый день работали в этом режиме нон-стоп. То есть, мозгу, переговоры, там какая-то деятельность, ну, да, мозгу, да. у мозга не было шансов войти в это состояние, чтобы ну, хоть да. немножечко передохнуть, батареечку подзарядить нашу. И мы приходим домой, и вот оно то время, когда дела где-то там. И вы, ну, по да, сути, да. в этот момент погружаетесь сами в себя, по сути, открываете свое подсознание ну, для... Вот просто вот наружу просто вот так вот открываете, и все, что туда попадает... То есть расслабился, это, да? Да, да. Все, что туда попадает, оно будет падать в самые глубокие... Лазеры. И оставаться там. И оставаться там. И теперь представьте, что из телевизора там идет. Растуда. Коронавирус. Гоморрой. Простатит и так далее. Лечись. Болей, убили, расстрелили. И вы представляете, в этот самый момент все это загружается вам в подкорку вот откуда все наши тревожные говорим о телевизоре, говорим о сериалах о сериалах, да, ну только сериал опять я поэтому говорю, смотря а какой Комедийный. <свят> <свят> ну, в принципе, можно, <-то>... да есть, есть, сейчас большой там выбор чего, чего можно Надо посмотреть да. в зависимости вот. от того, какой, да поэтому, да, можно выбрать, конечно же как вариант спасибо, Рамон, спасибо да, единственное, как бы, но ну, не делать это единственным способом своего отдыха. Как, как разнообразие, да, их должно быть у вас ну, 10-15 вариантов занятий, которые вам доставляют удовольствие. 10-15, где же взять? Ну, а я не говорю про что-то глобальное. Может быть что-то очень простое, как горячая ванна, например. Или там массаж супруги или супруга. Горячая ванна, ходить пешком, посмотреть приятный сериал. Да? подумайте себе книжку почитать в конце концов мы, мы их уже отучились читать ну да. ну да, ну как бы, это просто надо набирать эти варианты я, ну, да. что, ну, я, я сейчас вот просто, ну вот, что мне пришло первое, то я и сказал наверняка у каждого из вас есть какие-то вещи простые, да. наверняка очень простые в футбол вещи. поиграть да, да, да, да, да, да, да. которые вы можете сделать и заняться там, ну вот именно которые именно для вас удовольствие приносят. Поэтому на рыбалку ездят. Конечно. У меня прям отец вообще очень приносит. Вот там ушел, как бы все, мир закрылся, удача. Я понимаю, почему. Потому что вот это умиротворение и единение с природой, оно полное там отключение. И он на поплавок, да? Да. Больше ничего, да? Ну, конечно. Конечно, полностью там весь в себе. Спасибо, Роман. Отдыхает по-настоящему. Это самая важная жизнь. Одно из, скажем так, самое важное в жизни всего, но хобби иметь очень важно. Которое повощает. Конечно, да. Переключаться. Спасибо, Роман, очень интересно. И, уважаемые друзья, мы ждем следующую трансляцию, в следующий понедельник, 19 часов. Роман конкретно даст уже четкие, ясные методики для того, чтобы мы могли научиться реально каждый именно создавать свой мощный, активный, эмоциональный интеллект и, и таким образом осознанно, целенаправленно создавать и собственное здоровье, и успех в собственной жизни, и создавать в общем-то, и э, комфортный мир вокруг себя. Да. Итак, рад с вами делиться. Рад э, буду вам с вами поделиться и в следующей передаче. С вами был Седых Роман. и Адоний Николаевич, до встречи, уважаемые друзья. Всего доброго. До свидания.